Это двухбратский братский. Кололед, короче, такой, пошел дождик, обледенение, трасса вообще блестит, КамАЗ сложился нахрен на кропоткин, вот один сложился, там где-то еще походу второй, блин, сложился, короче жесть вообще. Автоавария произошла вечером 8 февраля на автодороге Темрюк, Краснодар-Кропоткин, в районе поселка Двубратский, по данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате ДТП пострадали три человека, один погиб. Механические повреждения получили два легковых автомобиля: один автобус, один грузовой автомобиль, один бензовоз который опрокинулся в результате столкновения. Силами дорожное ремонтно-строительное управление будет устраняться разлив нефтепродуктов. Проезд на автодороге затруднен, сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. В настоящее время сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП.